Я, собственно, водки не пью. А как же вы середку без водки будете есть? Абсолютно не понимаю. Помимо, я тоже не пью на одну рюмку. Душевно вам признать. Давно-давно я водки не пил. Освежает водка, не правда ли? Да, очень. Как это вы... Ловко ее опрокидываете, Виктор Викторович. Достигается упражнением.